чемпионата Европы в Киеве еще три месяца, но уже сегодня главный тренер сборной России Ирина Вина-Русмана внимательно следит за молодыми перспективными гимнастками, которые в ближайшее время должны прийти на смену многократным чемпионкам мира Дине и Арине Авериным. талантливая девочка, она сегодня единственная прошла без грубых ошибок. Единственная гимнастка, которая выглядела нервы, не была одновременная потеря в мяче, а все остальное было чисто. Но, к сожалению, вот, были ошибки, конечно, у девочек, может быть, они немножко после гранаты расслабились, и не может быть, а точно, и мы работали так программу, как положено, но когда уже наступает чемпионат России, и надо выступать, Например, у Дины вот, случилось с ней равно, и она должна была, конечно, быть снята. Мне ничего не было сказано на этот счет, ни ею, не теми врачами, которые были с ней рядом, ни теми тренерами, которые были с ней рядом, потому что их было очень много, а там прожили сегодняшний день. К сожалению, вот у нее так в спину ступило, что она не, даже не сможет, наверное, выйти на парад. Поэтому бывает и такое. Вот. Ну, Трубникова сегодня выступала хуже, чем на гран-при. Но все равно она все время растет. У нее сейчас новые упражнения сделали ей с лентой. Селезнева тоже сегодня выступала неплохо, хотя была дурацкая ошибка. Вот. И есть Победушкина неплохая девочка, которая сейчас прогрессирует, и я за ней очень много не слежу. Так что есть порох в и групповые упражнения, вот, и девочки молодые, которые в прошлом году здесь на чемпионате мира выиграли блестящие а, соревнования цвет, и стали чемпионками, они сегодня уже готовиться на Олимпиаду. И огромное количество соревнований, которые сейчас есть, каждую неделю, мы будем закрывать этими девочками. И будем закрывать теми, которые залили первые месяца например, команду Москвы. Будем, мы ну, сборной сборная команды первой. И так они будут, ну, все время ротация будет, и мы будем смотреть, как подготовиться и кто стоять в Арина Аверина залечила травму Арина, да, слава Богу, у нее все хорошо. Все слава Богу. У нее все, слава богу, она выступала хорошо, и когда увидела, что Арина сделала ленту, она очень здорово собралась. Хотя ленту у нее очень сложно время вперед. И она собралась и сделала ее очень прилично, очень прилично. И она морозилась. Ирина Александровна, будут ли усложняться, программы меняться к чемпионату Европы? Ну будет, конечно, все меняться, еще будет и усложняться, и еще будет, возможно, музыки какие-то будут меняться. Возможно, будут меняться композиции какие-то. Да, у нас все время мы двигаемся вперед. На одном месте не стоим. Как у Бориса Яковлевича каждый раз другой болезнь. Я выступала только в первый раз, можно сказать, по цену, так как снялась гран-при из Андаума. И поэтому еще очень-очень-очень много надо работать. Драму залечили? Практически. Как Дина. Да, дай Бог слава, все нормально. Карина, скажите, кого вы считаете главной соперницей, кроме гимнасток сборной России? Саму себя. А кроме себя собой. Саму себя. На самом деле мне очень приятно выступать с такими которая выступает на мировом уровне гимнастки. И даже не знаю, что сказать. Мне очень приятно. Тяжело ли было вклиниться между сестрами? На самом деле, да, всегда тяжело выступать в взрослый мир. Поэтому я очень благодарна своим тренерам, которые дали мне возможность такую здесь выступать. Это Савицкая, Сан и, конечно же, Ирина Александровна. Вас называют одной из главных претендентов тоже на поездку на Олимпиаду, потому что это главный старт этого года. А Место всего два. А как будете бороться? Ой, я даже не знаю, не хочу об этом говорить. Как Бог нас, так и будет.